Ну, гормоны какие, например, что каждые три месяца? То есть хронические заболевания, они постоянно. И какие гормоны? Есть гормоны же, скажем так, эстрогены, андрогены, комбинированные оральные контрацептивы, глюкокортикостероиды, заместительная терапия гормонами щитовидной железы. То есть вот тут надо понять, какие гормоны. Ну да, но я думаю, что если каждые три месяца, то вряд ли это контрацепция. Нет, если пью, ну да, если вы там, например, экстренная контрацепция, там раз в три месяца одна таблетка, то, конечно, это как-то значимо на волосы влиять не будет. А могут ли паразиты быть причиной выпадения волос? Сами паразиты нет, только если у вас сформируется, например, желездефицитная анемия, да, на фоне какого-то гельминтоза. То есть сами по себе инвазии гельминтов, во-первых, существует, это тоже надо понимать, да, у нас транзиторные инфекции, которые проходят через желудочно-кишечный тракт, и сам паразит элиминируется, скажем так, своим путем. Потому что если бы мы сами понимаете, что мы едим много овощей, фруктов и разных там продуктов, то и там, конечно же, возможно какие-то инфекции. Но наш организм, наша иммунная система, она в состоянии распознавать и удалять какие-то нежелательные для нас микроорганизмы, в том числе, но если иммунная система здоровая. Потому что человек бы не выжил, если бы он от каждого гельминта yes. тут же бы а, в дефицит входил или в анемию. Да? Но если это какой-то хронический yes. процесс, вот, ну, низкий гемоглобин, железный дефицит может привести. А, или да, какое-то вот, а, нарушение ЖКТ, там, если это диарея, да, поносами сопровождается. Но к этому времени, я думаю, же, пациенты все-таки обратятся к терапевту, если все-таки поносы такие неоднократные или боли в желудке, да, или какие-то спазмы то обычно обращаются к врачу. А какие-то инфекции вялотекущие, что которые никак клинически вообще не выражаются ни в анемии, ни в железодефиците, нет.